Управляющая компания должна быть вами выбрана добровольно. Никто не может вам навязывать. Соответственно, если вам по умолчанию какая-то организация предлагает договор, для начала вы должны выбрать. Хотите вы эту управляющую компанию или нет? Если такого голосования не было, данный договор не правомочен. На сегодняшний день получается следующая вещь, что вам там меняют долги там за электричество, за воду, за газ, которая является скажем так, ресурсами жизнеобеспечения. Это же указано в 9 статье проекта Конституции Российской Федерации, что недра и ресурсы являются жизнеобеспечением народов, проживающих на данной территории. Вот соответственно, воду газ управляющая компания не создавала и собственником быть не может. Более того, конституция не говорит двумерственно что это общенародная собственность, которая не может быть ничьим владением. И поэтому воду вам отрубить управляющая компания на том основании, что вы не платите, не имеет никакого права. Значит, более того, в Уголовном кодексе Российской Федерации существует статья 215.2 УК РФ. Российской Федерации. Там указано, что э, разрушение средств коммуникации, жизнеобеспечения, коммунального хозяйства в том числе, из хулиганских побуждений или же из корыстных побуждений является уголовным преступлением то есть у вас никто не может поставить ни заглушку ни отключить воду ни иначе как по решению суда если решение суда не было управляющая компания отключает вам свет без этого вы смело можете вызвать прокуратуру и составить протокол вот. И, соответственно, управляющая компания начинает говорить, что мы никого не посылали, там ничего не было, уже были прецеденты и в Питере здесь, и в Санкт-Петербурге, и в других регионах. И есть еще следующий момент, на который вам стоит обратить внимание. Дело в том, что в 2013 году, когда Медведев да, входил на пост президента, значит, Медведев Дмитрий Анатольевич продал все земли под жилищ, жилыми домами транснациональным корпорациям. И на сегодняшний день две трети ваших платежей составляют платежи в пользу иностранных бенефициаров. То есть если вы откроете выписку из ИГРЮ на вашу управляющую компанию ЖКХ, то там вроде бы все что-то открыто, да, что там они предоставляют вам услуги жизнеобеспечения. Но если вы посмотрите список акционеров, ни один из акционеров не является российским. То есть Англия, Франция, Дания, Голландия. Более того, если вы обратите внимание, и попросите вашу управляющую компанию, бухгалтеру, чтобы они вам со ссылкой на законодательство показали, как генерируется ваш платежный штрих-код. Вы же платите по штрих-коду? Да. Многие считают, что 78 – это цифры города Санкт-Петербурга. Дело в том, что в штрих первые цифры – это всегда страна назначения, то есть куда уходят ваши платежи. 780 – это Чили. То есть офшорные счета в Чили. 720. Это не сам Питеркод. А? 720. 720 там Франция. Ну, есть такой сайт очень хороший, навигатор.ком. Там есть расшифровка штрих-кодов. То есть штрих-коды обычно состоят из 13 или же с 8 цифр. Из 9. Но с 9, значит, там какую-то циферку добавили, чтобы замаскировать платеж. Вам нужно просто попросить бухгалтера, каким образом она генерировала данный штрих-код. Понимаете, как ну, По не каким, не каким правилам? Надо понимать вообще. Нет, понимаете, как бы она должна вам дать ссылку на законодательство, на основании чего генерируется штрих-код. Потому что это норматив, который должен выполняться. Если такого норматива нет, у нее нет такой ссылки, Потому что очень часто они там ссылаются говорят: 78% первые цифры это код города, остальное там произвольная комбинация цифр. Неправда. Первые цифры это всегда страна назначения. То же самое на платежках приставом. Там, недавно мне приносили исполнительный лист, где штрих-код, первые цифры были 121. Значит, данный платеж уходит в Америку и в Канаду напрямую. Более того, ваша управляющая компания, если она действительно была бы муниципальной, ваши цифры расчетного счета должны начинаться с тройки. Если у вас цифры начинаются с 402-403, это временные заемные средства. То есть ваша управляющая компания является посредником между вами и иностранным бенефициаром. То есть это уже совершенно точно. Если вы откроете бухгалтерский план счетов, расшифровки данных счетов вы можете в открытом доступе проверить. Просто многие бухгалтерии не имели отношений, не имеют представления, что данное место имеет место быть. И вот получается следующее, что наша, ну, ваша управляющая компания, которая получает платежи, является просто курьерами или посредниками. То есть ни одного из платежей не остается в городе Санкт-Петербурге. Соответственно, в ваших интересах проверить, кому вы платите за что и на каких основаниях выставлена такая тарификация. Вот, потому что, когда возникают конфликты, в основном там говорят, на каком основании свет стоит столько-то, вода стоит столько-то. Вам должны четко определить, потому что в городе Санкт-Петербурге есть правило тарификации, сколько это должно стоить. Это должно регулироваться муниципалитетом. На сегодняшний день вы можете обнаружить, что... Тарифы никак не регулируются. Управляющая компания, вот как хочет, так она и пишет. В одном месяце так, в другом месяце это. Объясняет то, что вы там летом еще частично оплачиваете там отопление и все остальное. Но на самом деле это сокрытие переплат. То есть каждая бюджетная строка, если она не расшифрована, не расписана, вы имеете право не платить до тех пор, пока вы не будете знать, за что вы платите.